Ну что, ребят, про новинки поговорим. У нас новинка. Одна долгожданная, другая внезапная, но тоже очень хорошая, очень приятная. Про долгожданную новинку расскажу. Нам, наконец, удалось завести в Россию ту самую нитритную соль супрасель, которая отсутствовала в России 7 лет, датская соль от Акзонобель. Так, в которой вот в каждом кристаллике одинаковое количество нитрида. Вот не то, что все вот как вот раньше было, а вот в каждом кристаллике стандартное количество нитрит натрия. Как получается, они просто растворяют нитрид в рассоле и выпаривают этот рассол. Получается везде-везде все стабильно. И эта соль может, храни... не, может не терять свои свойства годами. Проверено. Вот мои старые там закладки этой соли еще там 8-9 лет недавности. Они э, активны, все работает, да. Повторюсь, нитритная соль от Акзонобель. Лучше, что может быть, ну, вот вообще в мире, из нитритных солей вообще, да. Вторая нитритная соль. Не совсем нитритная, а нитрит-нитратная. Здесь тоже от Акзонобель, просто мне их предложили, я не мог отказаться, так скажем. Э -э, беконная соль мы назвали. Называется беконная соль, ну, э, оригинальное название Бекон беконкуринг, э, ну, лечение бекона как переводится. Да? Здесь 0,4% нитрита и 0,3% нитрата. Нитрат калия здесь. Почему нитрат калия? Потому что в Европе принято в обращении калийная селитра при производстве мяспродуктов, а в Америке принята больше в ходу нитратная селитра. Вот. Для посола Бекона для всех сыровяльных, сырокопченых изделий с длительным сроком годности. Вот она. Дозировка 20 грамм на кило. Удобно. И э, хорошо. Беконная соль. Ну, если уж говорить про, вообще про наши соли, есть у нас аналог наш, нашего производства. Она называется Инстасоль. Здесь в два раза меньше дозировка, чем в беконной. Ну, это моя разработка. Здесь 10 грамм на килограмм. И здесь нитратная соль. Я взял за прообраз все-таки американское течение. Да, ну, так скажем, да. Здесь в 10 граммах этой инстасоли находится 0, по-моему, 6, если не ошибаюсь, или 0,8 нитрата натрия, целитры нитратной, и 8,5 или 9,5 граммов, боюсь соврать, нитритной соли. То есть она без вкуса, без сил, просто добавляешь, если тебе нужно длительное вяление да? Эта соль и эта соль по действию одинаковые но это импортная, это наша. Здесь э, нитрит, нитрат в каждом кристаллике, здесь они нанесены сверху. Дальше, мясницкая соль для вяления это та же самая плюс э, плюс еще специи. Плюс специи и аскорбат натрия, ну, как антиокислитель, он тоже работает, да. Разница между инстасолью и мясницкой солью для вяления в дозировке 10 граммов и 15 граммов. И вот на эту разницу 5 граммов здесь э, пряности и антиокислитель, и сахара, да. Потому что все мы знаем, что э, всякие изделия вяленые без сахара не вялятся, да. Вот здесь в мясницкой соли для вяления, тут, тут уже есть и сахар. Еще момент. Э, мясницкая соль для рассолов. Э, Четко разделяем, для рассолов нитрита мало э, и нет нитрата, для вяления нитрит плюс нитрат, по умолчанию, да, поэтому я их разделил на два названия. Вот, э, те же самые 15 граммов на килограмм, э, ты шприцуешь, быстренько солишь и варишь, коптишь, ну, в общем, термообрабатываешь. Цвет получается, все получается, не для сухого посола, только для шприцевания. Если хотите сухой посол, то добавляйте нитритную соль вместо поваренной, все просто. И как итог подведу значит универсально это нитритная соль универсальное решение для всех изделий и для сыровиальных и для варенокопченых неважно куда она куда угодно без нее колбаса не получается вот если мы говорим про сыровялене дольше чем два месяца э, беконная соль либо соль для вяления если мы говорим про варенокопченое изделия ну да, по сути вариант копченое То тогда либо э, мясницкая соль для рассолов, либо э, рассолное шприцевание. Разница во вкусе, все остальное одинаковое. Здесь есть дрожжевой эстракт. Ну, это, по сути, вот сейчас вот по отзывам самое, наверное, лучшее, что люди попробовали, да, из нашего ассортимента. Наркотически, вот с дрожжевым инстрактом получается все очень вкусно. Здесь э, яркий, яркий черный перец, яркий мускатный орех. И э, нравится многим, но сейчас народ переходит на расходы для шприцевания все больше, ну, судя по продажам. В принципе, все, что я вам хотел рассказать. И вернусь все-таки вот к этой книге. Те, некоторые люди считают ее ГОСТом да, 1938 года, ну, но немножко, немножко не так, но неважно. А, та самая нарко, сборник «Нарком пищепрома 1938 года, где красивые картинки, да, все, все, все колбасы, что вы знаете, что вы видели, они все эти рецепты с, нит, с нитратом натрия, да, с селитрой написаны, Вот. Естественно, чтобы их повторять, нужно просто использовать либо беконную соль, либо нашу соль, Если вы хотите, вот прям, ну, почти попадать да, в те же самолизировки. Вот, в принципе, все, что хотел я сказать в этом небольшом рекламном ролике.